Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить блины на молоке. Это блюдо на Руси всегда было символом солнца, плодородия, мира и счастья. Блины на молоке – один из самых распространенных рецептов, используемых хозяйками. Такие блинчики получаются тоненькими, легкими и очень вкусными. Чаще всего используют пшеничную муку. Также можно использовать гречневую или овсяную. Сегодня я расскажу вам, как приготовить вкусные и тонкие блины на молоке. Для этого нам понадобится 3-4 яйца, 2-3 стакана муки, 1 стакан молока сахар по вкусу, 1 чайная ложка соли, растительное масло 50 граммов, сливочное масло 50 граммов. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Начинаем с того, что смешиваем яйца, сахар и соль. Потом добавляем стакан молока и перемешиваем все миксером либо венчиком. Перед тем как добавить в смесь муку, необходимо ее просеять, чтобы в тесте не оказалось комочков. Лучше всего засыпать небольшими порциями в процессе перемешки, чтобы получилось однородное тесто. В итоге оно должно выйти густым. Затем густое тесто разводим оставшимся молоком до нужной консистенции. Тесто должно получиться как жидкий кефир и уже потом выливаем в тесто подсолнечное масло, оставив одну столовую ложку масла, чтобы смазать сковородку для первого блина. Сковородку необходимо раскалить на плите, смазать подсолнечным маслом и половником налить тесто на сковородку, распределив по всей поверхности. Каждый блин нужно смазать сливочным маслом.